Здравствуйте, с вами Мир Конфу. В наших классах и на наших занятиях вы часто слышите слово Конфу, Вучи, Тайчи, Цигун. Как они соединены и что это такое? Конечно, для объяснения данных техник нужно очень много времени. Я объясняю кратко, чтобы было образно, понятно, что это единая семья, где Вучи — это мама, Тайчи, Гами — это все братья, сестры, цигун, найгун – это все единая система. Конфу – это система работы с пятью элементами. Тайчи, вучи – это система работы с инь и ян. Бакуа – это система работы с восьми силами. Работа с различными системами, которые основываются на определенной философии, заставляющие вас изменяться и становиться лучше, а самое главное, приобрести здоровье, это основная цель занятия данными техниками. Это не только восточная техника, изменяйте об этом тоже свое мнение. Это техники для людей, для того, чтобы мы стали человеком. Я буду рад вас видеть на наших занятиях, на онлайн-трансляциях, в наших залах. До новых встреч! С вами Мастер Шао.